Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить ваше внимание доклад на тему особенностей анестезии у пациентов при абдоминальных операциях с химиоперфузией больше полости. Работа выполнена на базе Национального медицинского и советского центра онкологии Минпетрова в 2021 году. Несколько слов о самой процедуре. Гибиотермическая химиоперфузия перхузия полости это вариант региональной химиотерапии, когда противопухоли препараты вводятся не системно, а подводятся непосредственно к месту локализации опухоли. Хирургические жестом в таких случаях выполняются, как правило, в объеме сложных агрессивных мультивистральных резекций. Какво сочетанная воздействие химиотерапии и гипертермии, получила признание как эффективная процедура, способствующая предотвращению диссиминации опухолей по брушению. В сравнении с стандартной терапией, а именно химиотерапией и паллиативной хирургией, цитрелтивные операции в сочетании с химией приходит в Показали свою эффективность при таких первичных показателях опухолей, как рак желудка, колоректальный рак и рак аппинекса. На данном рисунке, рисунке представлена схема проведения гиперстремической хемии при флоте брюшной полости. Она проводится как заключительный этап операции. Предварительно вшиваются дренажи в брюшную полость пациента, по которым происходит подача и отток нагретого раствора цитостатика. Датчики, установленные как на шлангах ритока, так и на шлангах оттока, позволяют поддерживать постоянную высокую температуру, раствора с сайта кубышной полости. Основной препарат, который мы используем в нашем центре, это цистопатина. И процедура длится в течение часа. В 2020 году на базе нашего центра выполнено 19 подобных операций. Ревалирующее большинство пациентов – это женщины. Средний возраст составил 49 лет. И самая частая патология – это рак яичников. Все пациенты получали сочетанную анестезию. Предварительно оставился эпидральный катетер на уровне 6-7 грудного позвонков. Стандартная индукция в анестезию. И поддержание в основном мы используем это внутривенное тревянной введение папафола. Выбор данного препарата не случайен, так как при использовании пропафола значительно реже наблюдается после операционного рвота в сравнении с применением ингуляционных Всем пациентам выполнялась катетеризация центральной вены катетером. Чаще всего это внутреннее ремная вена справа. И всем пациентам производился инвазивный мониторинг его динамика системы флотеринга. Средняя продолжительность операции стала 5,5 часов. Химиоперфузия выполнялась всем 7%, 7 без исключения. В течение одного часа раствор подаваемого со циосатика составил 44 градуса. Кровопотеря в среднем составляла 0,5 литра. Диорез за, за время операции более 500 мл, за первые сутки более 2 литров. Химперфузия выполнялась всем 7% без исключения. Объем инфузионной терапии составлял интероперационно более 5 литров, за первые сутки более 10 литров. Средняя продолжительность койка дней – 15 из осложнений более подробно хотел восстановиться на двухстороннем гидропадематорах. Данное осложнение встречается часто, так как большинство пациентов как этап операции производится в связи с распространенностью процесса стриппинг и резекция купола диафрагмы. И затем при проведении гипертермической химоперфузии, когда подается растворист под давлением, происходит пропотевание э, раствора в полибральной полости. Поэтому все пациенты без исключения, э, всем пациентам без исключения проводится рентген э, грудной клетке в первые, первые, первые сутки после персового периода. Э, Такое грозное осложнение, как нестательный шов или трансферсная наблюдалось у двух пациентов. Этим же двух пациентам потребовалась релопротония. Летальных исходов не было. Таким образом, основные проблемы, которые сотрудничают с азиологом при проведении данных операций, можно условно разделить на две большие группы. Первая связана непосредственно с проведением операций. Это в основном это риск гипотермии и риск потери жидкости, крови и белков. Поэтому мы используем конвекционную систему, подогреваем растворы и, и одеял. И вторая, вторая большая группа проблем начинается с, с началом химии химиоперфузии. Происходит быстрое нагревание пациентов, что и связано с этими системными эффектами. И также прямое токсическое действие химических хими в первую очередь на почке. Подробнее на второй, второй, второй группе проблем. В связи с быстрым, быстрым нагреванием пациента мы и прямым э, токсическим действием препарата препаратов на почке, э, э, с целью нивелировать данные. Э, нежелательные явления, мы поддерживаем постоянно норму в линии, стремимся к поддержанию нормы в линии. И здесь хочу обратить отдельное внимание, что необходимо избегать как гипова линии, так и избыточной инфекционной нагрузки. Это может добиться только постоянно, инвазивно гемодинамику. Как глопотию и кровотечение, поддержание постоянной прогуляции, и с респектурными нарушениями это уже относится больше к раннему и периоду. Помогает адекватное обезболивание и ранняя мобилизация, мобилизация пациента. У нас в клинике мы используем систему floter для мониторинга гемодинамики. Выбор данного метода не случайен. Он, данная система присоединяется к любым имеющимся артериальным конденторам. Не требует дополнительных болюсов, химических индикаторов и непрерывно оценивает изменения в тонусе пациента, обновляется каждые 20 секунд. Основные гемодинамические параметры, которые мы, мы наблюдаем, это сердечный индекс, индекс ударного объема, вариабельность ударного объема и индекс системы осуществления сопротивления. Как это выглядит на, на мониторе непосредственно. И нашими немецкими коллегами предложена следующая схема ограничительной инфузионной терапии, Используя всего три и всего три параметра гемодинамики это сердечный индекс, индекс ударного объема и ударного объема, и пользуясь либо болюсами коллоидных растворов, либо подключением инотропов, мы можем существенно снизить инфузионную нагрузку на пациента. В заключение хочется оставиться на основных пунктах, позволяющих нам. Снижать постеперационные осложнения у пациентов, переносивших стратегическую операцию с гипертремией, химиоперфузией большой полости. В первую очередь, это оптимизировать объем инфузионной терапии, ориентироваться на показатели инвазивного мониторинга, не допускать переохлаждения пациента во время операции и гипертремии в течение химиоперфузии, не допускать развития коглопатии, стремиться как можно раньше активации пациента. Спасибо за внимание.